Доброе утро, вечер, день и ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада — это мнение друг о друге. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое времечко в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, вот тут мы посоветовались, подумали, пообщались и пришли к такому выводу, что, в принципе, мы будем рассматривать четыре э, пары, возможно, не пары, но 4 ситуации, Касаемо двоих людей, то есть здесь мужчина-женщина, здесь мужчина-женщина, здесь мужчина-женщина и мнение друг о друге. Но мы не написали в паре, возможно, в ссоре, возможно, в каком-то таком еще положении. То есть это немножко не ключевой, То есть не, может как и заказывать в принципе, и не пару, если вы не в паре с этим человеком. Поэтому мнение друг о друге соответственно смотрим какую-то свою позицию если не отыгрывается но ну, не мое не резонирует возможно посмотрите какие-то другие позиции либо все-таки здесь нету такой информации лично для вашей какой-то ситуации но обычно какие-то общие слова либо общее мнение впечатление всегда совпадает с тем чего вы выбрали то есть да, но не всей позиции возможно такой момент тоже может быть поэтому мнение друг о друге давайте я надеюсь все в принципе вы загадали если что ставьте на паузу щупайте своего человека и где именно какое мнение ваше о нем будем смотреть и его о вас либо ее о вас в зависимости от того какого вы пола поэтому дорогие мои погнали Во. Вот, так. Угу. Мнение друг о друге. Давайте. Здравствуйте, кто выбрал желтый? Желтый вариант. <coughs> Мнение друг от друге. <coughs> <coughs> да уж. Ну, давайте. Это будет с этой стороны будет мужское, с этой женское. <coughs> Мнение с этой стороны мужское. Мнение у ней, его и мнение ее. о нем. ну давайте скакать. А жарко, жареным жареным. Ну колесница с, с ее стороны. Так, надо немножечко убрать. В принципе, да. Так, так. Король Пентакль, колесница. Давайте. Еще по нескольких карт так мне в принципе а. да ладно вот здесь друг другу нравится вот здесь как какое бы здесь мнение не было здесь нравится друг другу но я бы сказала немножко такие карты не особо показывающее, что нравится, а вот ощущение такое очень сильно присутствует, что здесь люди друг другу, как ни смотри, какое бы ни было, здесь какие-либо противоречия с ее точки зрения и какие-то огорчения, либо с его какие-то недоразумения. Здесь, кстати, женщина, женщина, мнение женщины о нем. В принципе, что он, возможно, не соглашается с ней, либо не согласен, либо против выступает, либо как-то выделывается. <свят> вот здесь именно какой-то такой момент, что, в принципе, человек-то неплох, человек-то, в принципе, нормальный. Возможно, какое-то с ним существование, будущее, в принципе, присутствует. Движение есть, но он меня не слушает, он меня не понимает, он со мной никакого мнения. И вот здесь вот именно что какие-то больше противоборства, разочарования и печальки. Но при этом у нас идет колесница с тройкой мечей. Тройка мечей здесь немножечко друг, в другом контексте. Да. Возможно, даже здесь, здесь вот я бы сказала, больше не, том, не о том, какого статуса люди друг к другу, здесь больше как, в принципе, здесь могут и пары проигрываться, и даже женаты, но просто здесь с женской точки зрения он, он моя-твоя не понимает. Не понимает, не идет на контакт со мной, уходит, разворачивается, не слушается. Вообще такой проказник. И вот здесь именно человек не слушает меня, человек меня не понимает, человек идет против, возможно, меня даже против. Такое может быть, но в малых дозах. То есть здесь такой какой-то момент. Пятерка жезлов, но она м, с пятеркой чаши, восьмеркой чаши. Поэтому против меня это очень сильно не так. Больше вот не слушается и не делает то, что я хочу и тому подобное. А в принципе, человек ничего. Человек-то хороший, поэтому мнение больше вот какой-то не слушает, не доверяет, не проверяет, возможно ушел от меня, либо как-то не хочет со мной быть, либо не соглашается, вот здесь какое-то такое, а мне-то нравится. Здесь у нас колесница, и больше колесницы все-таки запряжена двумя лошадьми, то есть мужским и женским, и так и в сочетании как паре проигрывается если как в паре то я с ним под одной гребенкой и тому подобное то есть мы в принципе неплохи с ним если там что-то между нами выйдет не выйдет но вот здесь я я очень хочу сказать что человек просто как-то огорчает. мужчина огорчает здесь женщину своим просто поведением а несоглашением возможно как-то разочаровывает ее вот. А вроде-то неплохо все. Здесь мужское мнение о женщинах. Здесь король пентаклей, тройка жезлов, туз мечей, семерка пентаклей, шестерка мечей. А вот не знает, как небо-то, звезду с небута. Ее мнение, а его мнение о ней. Вот здесь я бы не сказала, что какой-то... Давайте-ка я подумаю. В принципе, король пентаклей... Здесь не обязательно играть, что мнение о вас, что вы такая мужественная. Вы решительно. Вот в чем суть. Вот в чем соль. Вы очень сильно в мужских глазах, девушки тут очень сильно решительные. Они очень даже некоторые очень сильно вдумчивые. И при этом много чего хотят. Это мило, а ты много чего хочешь. Я не вижу, что вот здесь есть какое-то терпение. Хотя эти карты терпилого есть, но здесь сразу шестью мечей падает. Дайте я поуточняю немножко. А знаете, как добиться своего, дорогие мои? Она знает, как добиться своего. Она сама себе. Вот здесь люди сами себе на место За у нас, у нас еще отшельник и солнце. Вот в чем дело-то. Вы а с мужской какой-то аурой. Я бы не сказала, здесь как возможно с мужской какой аналитикой, возможно зарабатывает больше. Также возможно здесь и проигрывается, что а, как вот знаете, как на абордаж берет. Женщина, берущая всех и вся на абордаж, она знает, как добиться своего и с течением времени. То есть, здесь, возможно, очень сильно хороший планировщик. То есть, вы в глазах мужских, мужских глазах, очень хорошо распланируете что-то, что-либо. Знаете, я тоже думаю, что много всего знаете, когда что дать и когда что у кого снабжать чем-либо, также, но здесь вот король пентаклей здесь я бы сказала не о себе больше какого-то мнения он там все дела что-то здесь больше как король пентаклей отыгрывайтесь как вы, но не как типа она мужик, а как решимость как решимость и достижение целей какая-то некая очень сильная целеустремленность. Но целеустремленность больше в плане здесь люди могут выжидать, но здесь как цель для женщин оправдывает средства. Вы бойкая, и при этом для него, возможно, не особо просто достижимо в некоторых целях и вообще по жизни. То есть здесь разного поля ягодки немножко и разные вообще люди. Здесь не одинаковые. Нет. Но вы вот с, тако, с таким немножко мужскими яйками. тут Девушки с мужскими яйками. Но больше мужские яйки, возможно, отыгрываются как все-таки в бизнесе. Либо как в работе, что, возможно, жестки как-то. Либо то, что вы зарабатываете больше. Возможно, просто вы любите как-то контролировать какие-то процессы, которые происходят вокруг. И именно... Ну, я бы не сказала балансировка их, этих процессов. Ну... Вы хорошая заправщица, давайте так. <смех> заправщица вся и все, и все, вся и все. Женщина тоже так, кстати, думает о мужчине. Примерно я бы сказала, очень похожее мнение друг о друге. Именно я бы сказала с Колесницей и Король пентаклей. То есть больше, кстати, вы... Я так понимаю, здесь люди друг друга знают. Почему? Потому что здесь виден сам некий процесс женщины и ее каких-то мыслей, значит, здесь знакомо. Это раз, это логически просудить, да? Здесь, в принципе, я бы сказала, если расстраивать, значит, если мужчина расстраивает женщину, значит, он симпатичен ей, значит, он ей не безразличен, Потому что здесь есть разочаровашки в некоторых моментах по отношению к мужчине. Поэтому здесь пара такие достаточно хорошо друг друга знает. И я могу согласиться, что еще, Ну, не то, что у женщины какие-то проблемы внутри, но женщину как-то расстраивают, да, вот... А вы как будто мужчины не расстраивались, хотите сказать, да? Но здесь просто вы как вы, вы как данность. Но здесь больше, я бы сказала, с женской стороны больше повелеваний, нежели с мужской. В паре, в отношениях и тому подобное. Здесь мужчина как может направлять женщину, но женщина, возможно, как очень хорошо продиктовывает какие-то свои условия. В отношениях, в паре, в бизнесе, кого бы здесь бы не загадали. Но здесь все-таки король Пентакли и с колесницей. Ну, сравните, да? Я немножко бы колесницу и с, с такими сочетаниями, с пятерками, тройками, восьмерками, я бы не поставила как мнение, что вы там... Не то, что здесь женское мнение высокое о вас. Нет, оно по существу и просто складывается из разочарований и то, что он меня не слушает. А больше женское, что все-таки... По тройке жезлов, по тузу, по семерке, по шестерке, по отшельнику и по солнцу. Вы достигаете своих целей, если оно вам, конечно же, надо. Вот здесь вот какой-то такой момент. Но могу предположить, что здесь очень хорошо знакомы. Здесь нету такого первого мнения. Нету. Здесь вот такие интересные, категоричные. И тут либо было общение, либо есть. Поэтому э, мы не смотрим дальше, это мои предположения по сочетанию такого рода карт по отношению друг к другу. Поэтому вот такое. Женщина с яичками, немножечко диктующая и при этом знающая, направляющая, сама знает, куда ей надо. Мужчина, который ну, вот расстраивает, не слушает особо-то, я же умная сама. Вот, вот здесь, вот, немножко тройка мечей отображается немножко мудрости здесь, а не в угрюмости либо каком-то негативном значении. Потому что здесь, по тройке мечей, здесь у нас совен, у нас здесь ворон, у нас здесь сова. Три в одном. Три в одном. Возможно, также мужчина сам умный по отношению к женщине, либо их какие-то итоги, мысли и тому подобное могут совпадать. Могут. Почему могут? Потому что по пятерке жертв. Не у всех. Могут совпадать, возможно, интеллектуальное развитие друг друга. Ну, как возможно. Но я бы не сказала, что это стопроцентное. У всех проиграется. меня друг от друга. Поэтому, вот, короче, чат, видно все сообщения, конечно. Вот, добрый день, добрый день. Вижу, вижу. Давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал а, фиолетовый вариант мнения друг о друге. Давайте. Мнение друг о друге. тут мнение мужское у нее, мнение женское у нее. Ну, давайте. Епташ. Мир и умеренность. Неужто? Неужто? Ну давайте. Подходит. Он подходит мне. Здесь мнение королевы о нем. А здесь мнение слуги о ней. Дорогие мои, вот я знаю, что мне бывает такая пара, вот знаете, плебей и королева, да. Вот здесь они. Ну здесь она прям сразу видно, дорогие. Кто здесь? Кто здесь такая красотка, а он такой? нищие. Ну, <смех> <смех> ну, я бы не сказала нищий. Ну ладно, давайте, короче. У нас тут женское мнение. Умеренность туз мечей, королева чаш. Король чаша, шестерки чаш. Здесь, возможно, также были отношения. Возможно, есть. Возможно, связано с прошлым. Возможно, очень сильно приятные друг для, для друга отношения. Но здесь уже. Уже, уже, уже. Ну, и в любом контексте здесь присутствуют отношения, либо присутствовали, но не выветрились до сих пор. Возможно, люди очень сильно друг к другу были прикованы, либо привязаны. То есть, это, если это прошлое. Ну, потому что здесь шестерка чаш обычно это карта прошлых отношений, либо прошлого, либо все-таки такого мнения, что он мне подходит. Он приятен, он любвеобилен и тому подобное. Вот здесь он мне подходит. Подходит по умеренности по тузу мечей по королю чаш. Вот здесь, я бы сказала, уже немножко включается то, что здесь у королевы мечей может отыгрываться сама как женщина и мысли о нем. Именно в таком контексте. Давайте немного подраскроем. Но здесь умеренность. Возможно, женщина успокоилась по поводу этого человека. Тоже может такой. Звезда. Да, десятка Пентаклей, восьмерка Пентаклей, мечта моя, мне подходит, мне совершенно нравится. То есть, здесь женщина не то что поникшая в нем. Мне здесь мне очень нравится. Мне с ним комфортно, мне с ним хорошо, у меня отогрелось сердце. Я бы здесь немножечко добавила такого контекста с королевой мечей. То есть, здесь королева мечей намеренно, осознанно выбрала этого человека в свои, не знаю, любовники, мужа, жён, там подобное, и попала, кстати, в отношения с головой, а не с какими-то всякими левыми такими под эгидой каких-то эмоций. Здесь осознанное понимание того, что, в принципе, он мне подходит, мне с ним хорошо, он выказывает какие-то такие теплые ощущение, возможно, он слишком любвеобильный при Приблё Прелюбвеобильный при при любве... Новое слово Новое слово, даже уже второе Поэтому вот, то есть он мне подходит Он мне приятен, он мне нравится Возможно, тут мнение, в принципе, о человеке, которым Работается тоже, в принципе Но тогда он хорош сам по себе Он классный он приятный, он отвечает моим запросам. Но здесь больше мнение основано на чистой оценке головы женщины, но не на ощущениях. Возможно, ощущения являются теми, что мне с ним просто приятно, комфортно и спокойно с этим человеком. То есть вот здесь больше какой-то такой момент. Но здесь женщина понимает башкой своей, что какого человека для нее вообще... Ранга. Тут я бы сказала какой-то такой, возможно тут разные немножко сословия, либо разные вообще люди сами по себе, то есть здесь у нас королева мечей, здесь у нас король чаш, возможно он больше любвеобильный, чем она. Здесь вот такой какой-то момент, ну, может быть, он такой, а возможно, он просто женат, но здесь у нас десятка пентаклей, я не могу это просто пройти, но мне комфортно, мне хорошо и мне приятно, здесь у нас еще и звезда, возможно, здесь люди далеко друг от друга, тоже может это, может даже в романтических ощущениях и теплоте, но здесь больше мне комфортно, мне приятно, мне хорошо. Какая бы ситуация, возможно, даже не была. То есть, давайте дальше. Мнение мужское о ней. В принципе, женщина сама по себе яркая, целостная, приятная, и с ней приятно общаться. Также приятно выглядит, хороших особо, я бы не сказала коровей, но здесь возможно. <смех> то есть ну, здесь какая-то высокая, возможно, речь о высоком ведет у нас женщину мадама, но очень сильно такая не то что цепляет этого человека. Ну, это какая-то вот с, -с, -с, -с, с неба звездочка, больше, не от мира всего, не как все, не похожая, индивидуалистка, любит себя, кстати, дорогие мои, ну, мнение, мужское, любит себя, любит победы, любит похвалы, здесь тоже может это проигрываться на жезлов, в «Фрацарича», чему бы и нет, любит сама, возможно, одарить какие-то вещи. Также это может складываться чисто такое мнение больше вашей внешности, что вы яркая женщина. То есть здесь вот каких-то такие два интересных человечка. Но здесь можно, кстати, как-то пообщаться. Тут есть, можно найти общий язык либо с ней, либо она со всеми. Здесь я бы вот, возможно, и то, и другое здесь может проиграться. Со всеми и вся, да. Да, но с теми, кого она принимает больше, конечно. Поэтому вот <coughs> больше идет на контакт женщина, возможно, с этим человеком либо вообще по итогу. Ну вот здесь опять же я не могу сказать точнее. Либо так, либо так. Здесь нету такого упора на что-либо на близлежащий круг либо для всех. Близлежащий у нас тут в принципе мир и у нас страшный суд. Вокруг у нас рыцарь чаши, двоечка пентаклей. Поэтому здесь вот и не... Вот как палка о двух концах. Поэтому, дорогие мои, я точно не говорю какие-то вещи. Возможно, возможно так, возможно так, возможно вместе. Подтверждения такого просто нету здесь. Может и так, и так. Поэтому вот... Ну, компромиссная, возможно, человек, кстати, первый первый уходит на контакт, либо извиняется, либо как-то ну не безразличная ко всему и вся. Как за Greenpeace. Возможно, защищает какое-то мнение. Тоже здесь очень сильно может проигрываться. То есть здесь женщина, она, есть чем поделиться. То есть у нее богатый также, я бы сказала, немножко внутренний мир. Немножко, а даже немножко. Поэтому вот здесь богатый внутренний мир, но здесь больше не внутренний мир. Давайте я немножко уточню. Здесь богатый опыт у человека в каких-то вещах, вопросах и тому подобное. Вот здесь я бы сказала больше вот, какой-то такой момент. Это больше здесь, нежели как-то так. По-другому не выпало отшельник. Не выпало какого-то иерофанта, поэтому вот я и сказала именно так. Вот. Возможно, здесь есть нетерпение. Вот здесь нетерпение очень сильно возможно. Очень. Почему? Все-таки семерочка. Семерочка Пентакли выпала. Да ты какого хрена? Ты говоришь, что она нетерпеливая, если здесь семерочка Пентакли. Перед семеркой Пентаклей. Двоечка пентаклей. Если у вас двоечка пентаклей. Рыцарь, чаш. Понимаете, это такие карты, которые только сдерживают эту, эту семерочку пентаклей. Поэтому я бы не могла сказать, что здесь женщина терпеливая. Тут еще шестерка мечей, шестерка жезлов. Обычно под таким напором, только терпеливый, только в том случае, когда какие-то обстоятельства надо терпеть. Вот тогда, возможно, есть терпение, но не при других. Здесь очень сильно динамичные карты, чтобы говорить о каком-то терпении. Поэтому соотношение семерочка пентаклей может являться как неким, она может быть терпеливой, но не всегда. Давай так, больше рассказываю, почему я так говорю. В принципе, почему я так это все и вижу? Ну тут у нас просто еще мир в начале. Ну хотя мир, должна быть терпеливая там. Здесь такие. Вот карты, все надо, все надо прямо сейчас. Шестерка жилов, рыцарь, чаш, под эмоциями, все дела. Также обольстительница, возможно, здесь. Очень сильна. Я по мнению мужчины. Такая, большая такая. Дама такая. Дама, мадама тут обольщает. Здесь очень сильно приятно, комфортно, в принципе, хорошо. У нас сразу отыгрались мир и сочетание с умеренностью. То есть, вот какой-то такой момент здесь пара. Интересно. Интересно. Прикольно. Приятненько. Прям очень. Очень-очень. Поэтому давайте дальше. Так, здравствуйте, кто выбрал красный вариант. Мнение друг от друга по красному варианту. Давайте мнение его о ней. Давайте мнение его о ней. И мнение... Э, мнение ее о нем. Ее о нем. А какая разница? А какая разница? У нас такой вот этот вариант. <свят> Кто у нас выбрал вариант такой вот интересный? Мнение мужское скрыто пустой карты. Да, и девятка жезлов у нас с женской стороны. Давайте хотя бы женское посмотрим. Девчонки, вас посмотрим. Мужчин, мужчин только можно сказать какими-то обольстительницами. Я бы сказала, восхитительницами, обольстительницами. Десятка жезлов и, может, как-то отягощающие. Возможно, вы недостижимы для человека. Но здесь это единственный такой вариант, который, возможно, вы, э, у вас человек не очень сильно понимает, либо не понимает ваших намеков, либо вас вообще не видит в упор. То есть здесь тоже может проигрываться, либо просто мнение скрыто, дорогие мои. Я вот, вот, вот, вот какой-то спектр того, что подходит, но здесь просто всегда в маленьких, в пустых картах иногда есть изображение, и поэтому я вот как-то говорю: вот какие-то такие моменты. По изображениям, соответственно, здесь у нас Луна изображена на пустой карте, поэтому я и сказала, что, возможно, вы не разговариваете, возможно, намеков ваших не понимают, вы либо вашего поведения, либо вас в упор не видит, либо не имеет вас в виду, либо просто скрыты для того, чтобы вам не надо просто это знать именно, наверное, сегодня, сейчас и в данный момент, когда вы это смотрели. Поэтому вот здесь вот, вот не обламывайтесь, пожалуйста. дайте мнение здесь женское о нем, Девяточка жезлов. Человек, в принципе... Да, возможно, человек закрыт, либо, возможно, человек женатый. Возможно, и все, И здесь также у нас луна падает и к человеку. То есть, возможно, здесь большая степень, конечно же, загадывали того человека, с кем никаких особо связей, возможно, женатого либо с кем-то проживающего. Вот здесь есть такой момент, что человек больше отгораживается, возможно, сам от женщины, и женщина, в принципе, как-то еще даже, даже, даже. Здесь также луна. Да, возможно, здесь есть момент у нас также семейности. Кто-то здесь, у кого-то здесь и мама, у кого-то здесь, возможно, у женщины с мамой живет, возможно, кто-то там диктует какие-то правила. Ну ладно, не суть, но все равно здесь больше. Мнение такое женское, что он, в принципе, ничего, он, в принципе, не... он, в принципе ничего, но здесь человек от, от женщины, он от меня закрыт, он мне не доверяет. Возможно, кто-то здесь, у кого-то здесь семьи, либо у меня, либо у него, а, возможно, я просто не знаю, если у него семья, и я не знаю делать к нему первые шаги. Он здесь тоже может это проигрываться. Я ничего о нем не знаю, но он мне нравится, он мне как-то приятен, но я бы не сказала, что тут слишком приятен. Но как контингент, возможно, люди здесь как бы не общаются, но просто на расстоянии, там, видят друг, на вахте, виде друг друга. Здесь тоже может, кстати, отыгрываться. То есть, вы человека не знаете, тут человек, люди не знакомы. возможно, люди просто по работе как-то мельком общаются. Вот, Но здесь, возможно, также женщина не знает, в каком он положении, то есть здесь у нас Луна рядом с Десяткой Пентаклей и с Судом, возможно, он женат, либо он точно женат, и поэтому я к нему подступиться не могу. Вот здесь вот какой-то такой момент, немножко камни преткновения. И здесь у нас выпала императрица с тузом мечей и туз Пентакли. Возможно, это новый знакомый также по тузам. Либо новый такой человек, кто приглянулся к женщине, но а женщина не знает, как к нему подступиться, либо подойти. Либо просто не знаю только почему и потому, что он женат, либо имеет свою какую-то некую даму. Но вот здесь я бы не сказала. И так, и так, и так, и всякая, и попа, косяк. Привет, привет. Вот вот здесь вот больше какой-то такой момент Либо женщина не знает, что происходит в семье Но здесь семейность очень сильно важна важна. <плевит> да, никак, как вот тут бы женщина не говорила, что, допустим, он женат, и да мне пофиг О, Нет, есть здесь разница, почему Здесь у нас немножечко луна под десяткой пентаклей и судом даже самые отъявленные тут сердцеедки, возможно, на этого человека как-то не покушается, либо потому что он особо не нравится, но вроде как ничего, либо нравится, но не уверены в том, что могут там как-то быть чем-то большим. Здесь у нас просто луна над императрицей, поэтому вот здесь, возможно, некая неуверенность. Но в том, либо он женат, либо у него семья, я не знаю, как у него там, я не знаю, нравлюсь ли я, я не знаю, что мне там делать. Вот здесь вот какой такой, я не знаю, но мне интересно, но он какой-то отгораживается, но он недоверчивый. Возможно, у него есть семья, но здесь большие семьи, вот. Семья, семья на семье, то есть тут страшный суд, я не говорю, что здесь прошло. здесь как раз-таки королева Жезлов из десятка, возможно, он женатый был. В принципе, а женат он до сих пор или нет, я не знаю. Вот здесь вот такой какой-то такой интересный момент. То есть здесь женщина, в принципе, ничего особо не знает о мужчине. Мнение здесь, возможно, не то, что ошибочное друг о друге, нет. Здесь скорее просто присутствует некое сомнение по поводу его самого. Стоит, не стоит, как делать первые шаги. Вот это вот такую нас сегодня приложили такую тему. Поэтому вот здесь вот вот эта вот тема, какая вариант. Поэтому, э, дорогие мои, если кто-то что-то обламывается, либо как-то вот действуйте, дорогие мои, действуйте, пожалуйста. Тут у нас король жезлов, маг и Рафан. Действуйте по восьмерке Пентаклей, дорогие мои. Действуйте. Если хотим что-то знать, действуйте. Берите не на бордаше, а берите всю ситуацию под свой контроль. Здесь просто совета выскочила. Ну. Кому надо? Кому надо? Берите, делайте, делайте, делайте. Но берите под свой контроль ситуацию. Посмотрите, возможно, как она будет развиваться. Если для вас именно контроль, это развитие. и Посмотреть на это, как это все будет развиваться и кто что будет делать. Тоже так я могу еще и сказать. То есть там просто, смотрите, король жезлов не всегда отыгрывается, кстати, не во всех колодах отыгрывается, как человек, который берущий под контроль всей ситуации. Кстати, не во всех. В некоторых колодах они отыгрываются больше, как понаблюдайте, по-тихому. Не предпринимайте особо каких-то действий. На полном серьезе такая, такая интерпретация от одного короля, короля жезлов присутствует в колодах 2. На полном серьезе такой есть. Я это не выйду. Я читала личный, читала личные быка. Поэтому вот, вот, вот здесь бы я бы сказала и так, и эдак. Почему? Потому что здесь король жезлов, что самое интересное, у нас сидит в зале, он в доме, а кто-то там на заднем фоне Паша посмотрите как пашет другой человек можно но возьмите ситуацию под свой контроль какой-то контроль для вас наблюдать либо делать шаги это я думаю вам больше известно чем даже мне поэтому дорогие мои давайте дальше здравствуйте кто выбрал голубую свечу мнение друг о друге мнение мужское о женщине и мнение женщины о мужчине давайте мнение мужское о женщине Мнение женское о мужчине. Иерафанты, восьмерка пентаклей. Угу. Что здесь? Мнение мужское. Ешкин Матрешкин. Четверка мечей смерть. Тройка мечей. Ой, рыцарь жезд. Ой, сами с усами, здравствуйте. Это женщина сами с усами. Мужчина трудяшка. А на мужчине пахать надо на этом. Мнение такое женское. Это интересно. ха, -ха. Давайте-ка я подумаю насчет женского, мнения о мужчинах. Э, здесь люди немножко... Кон... здесь есть, присутствует конфликт, раз. С одной стороны, с двух, не особо... нет, имеет значение, но я бы сказала, что не сильно. Тут присутствует некий конфликт, прям сразу оно видно, и некоторое отграждение. Это могут быть любые отношения по такому сочетанию. Очень любые. И прошлые. Но имеющие со мнением минус. Немножко вот какой-то такой момент. Женщина тут. Давайте о женщине немножко. Девчонки, если что, немножко подождите. Здесь очень хорошее, интересное мужское мнение у вас. Вы не очень-то сильно делитесь чем-либо. Либо вы закрыты от человека, либо вы не делитесь. Человек, в принципе, может вам доверять. Здесь, я и говорю, здесь разные отношения, но здесь с каким-то вот препинанием и знаком минус. Возможно, здесь недоверие друг к другу очень сильно присутствует. То есть, возможно, это раннее знакомство, либо потерявшее отношение доверия друг другу. Друг другу больше, давайте так, все таки Поэтому здесь также, возможно, некая ваша закрытость. Вы, ваш, вы, по мнению мужчины, немножко, возможно, как очень сильно даже жадничаете. Не даетесь ему. Возможно, просто не даетесь, либо не даете какие-то вещи, которые, в принципе, важно для него. То есть вот здесь вот какой-то такой момент. Умная, да, знающая, понимающая. Но, возможно, очень сильно упертость здесь может присутствовать. Некий эгоизм. Давайте, дорогие, возможно, здесь какой-то такой мелочность тоже присутствует. Я и говорю, здесь какой-то момент конфликта присутствует, понимаете? Здесь у нас вроде как иерофант, но потом четверка мечей, какое-то отграждение и смертушка. Потом королева Пентакли, девятка Пентакли и мир. Возможно, здесь женщина просто отгорожена от этого человека, поэтому, в принципе, и такого мнения. Возможно, отношения немножко нехорошие друг к другу. Здесь тоже может такое проигрываться. Здесь нету доверия немножечко по отношению к женщине. Либо женщина более закрыта, более ничего особо не говорит о себе и как-то вот как-то все в закрытую ведет и как-то вот от него отгорожено. Возможно, здесь проигрывается мнение самодостаточной женщины, но вот по смерти по четверке не со всеми. То есть он думает, что женщин тут самодостаточно. Не для всех. У кого-то здесь проблемы с денежными, кстати, ресурсами, тоже могут застаиваться. Такие вещи. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь не очень хорошее мужское мнение о женщине, и со знаком таким интересным минусом. Возможно, сухарик. Возможно, сухая, давящая факты. Но если нравится друг другу, то это замечательно. Но тогда увы, здесь может проигрываться сухая. Может проигрываться, чтобы очень сильно в каких-то других вещах, а не с ним. Но здесь вот как, как, здесь чувствуется некая претензия по четверке мечей по смерти Савиафантовой. И она обдуманная, и она понятная, и она очень важная по отношению к женщине. Здесь по этому варианту. Поэтому, дорогие мои, не кидаемся тапками. Но здесь, если оно так. Здесь есть некая претензия, здесь есть некоторый внутренний конфликт по отношению того, как вы относитесь к человеку, дарите ли вы ему тепло, дарите ли вы ему деньги, дарите ли вы ему себя и тому подобное. Вот здесь какой-то такой жадинка. Жадинка суха, сухаричка. Сухаричка. У кого-то просто сухаричка, у кого-то просто жаденка, У кого-то какая-то недостижимая женщина, которая со мной вообще не в ладах. Поэтому вот здесь больше какое-то такое мужское мнение. Ж, женское мнение о мужчине. Женщина, мужч, мужчина здесь достаточно, по ее мнению, на опоре. Целеустремлён. Везде у меня цель устремлен, да? Целеустремлен, но... Берет все как-то на абордаж. Я бы сказала, возможно, некоторое неслежение за своими действиями здесь присутствует по отношению у женщины к мужчине. То есть вы, возможно, слишком давите, вы, возможно, слишком мужчина здесь присутствует слишком в, женщине, в женской такой среде, что женщине немножко от этого некомфортно. Но ну, здесь вот мужское давление: Я герой, я рыцарь, я всех победю. Победю! Вот давайте победю! Я правильно, что я, я знаю, но, новая фишка, но, но в словарец записывайте. Победим. Я знаю, что правильно, я держу победу, поэтому не надо мне, я не такая неграмотная. Ладненько. не об этом. Вот, поэтому здесь мужчина давящий, мужчина вот знает, что он говорит, мужчина вот, он знает, что он говорит, но вот это женщине не очень сильно комфортно, то, что он как-то вот в такой какой-то манере, яркой для нее. То есть, возможно, женщина сама не принимает этого человека вообще, либо не хочет. Либо он задолбал ее. Но вот здесь немножечко задолбал десятка жезлов. У нас клесница пятерка жезлов и дьявол. Вот здесь проигрывается как задолбал. С рыцарем жезлов, с тройкой мечей, с восьмеркой. Возможно, очень сильно к ней давит. Либо очень сильно ее хочет. Либо он показывает совсем то, что он думает, что правильно он показывает. Но она ему как-то не дает ничего. Вот здесь вот какое-то давище. Он на меня давит. а Я не очень хочу. Он как-то вот здесь по десятке жезлов я только могу сказать, что в в принципе, мне это не особо просто нравится. Он какой-то тяжеловесный. Он не моего типажа, этот мужчина. Здесь вот какой-то со знаком минус и какая-то такая мужская энергетика очень сильная такая по отношению к женщине. Либо какие-то действия тут совершены по отношению к женщине. Приезды, приходы. Я герой, я главный и тому подобное. Либо он давит здесь на даму-мадаму какими-то вещами. То есть здесь она не дает, она она жаденка, а он давит. То есть здесь вот, ну, как-то, возможно, какой-то, давайте так, возможно, это просто отношение, такой период у двух людей. То есть здесь как период, да, это возможно. То есть это вроде как нормальное отношения, но все равно с какими-то запарками. Как период, да. Но и также как некие такие, как, здесь могут являться сами вот эти факторы у двух людей, как камень преткновения друг к другу. Либо как камни претензии друг к другу. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Он давит, мне тяжело. Он как-то все делает чересчур, либо меня как-то чересчур в это затягивает. И от этого, от, от этого не легче. Здесь есть просто по десятке жезлов некая тяжеловесность. Ну, я не, я не буду говорить уже достаточно прям конкретно. Здесь и правда, здесь могут... Отношения, в принципе, как бы идти нормально, но со знаком каким-то минусом, либо с каким-то привкусом, вот что что-то не так. Здесь вот только вот я как-то так могу сказать, в принципе. Поэтому вот давайте вот на этом, я думаю, остановимся то здесь -то, у кого-то есть такая вот какая-то претензия. Не достает тепла, не достает ее либо сухарик, либо жадинка, и он слишком чересчур, слишком от меня, возможно, слишком без ума, либо слишком работящий, что, в принципе, тоже может являться как неким камнем преткновения. Но здесь больше по пятерке жезла, все-таки больше какого-то жара и пылы и страсти, больше по отношению к женщине, я бы сказала, в таком сочетании. Возможно, все от него как-то зависит здесь от мужчины, по ее мнению. Многое всего зависит, либо он руководит моей жизнью. То есть здесь тоже может это, кстати, прослеживаться, почему бы, собственно, и нет. Возможно, просто период, либо такие, в принципе, отношения, ну, тогда... Ладненько. Поэтому, вот, короче, какое-то такое мнение вот так. Поэтому, дорогие мои, спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и ставьте, пожалуйста, колокольчик, дабы не пропустить следующие видео и стримы на нашем великолепном, классном канале. Поэтому желаю вам все самое лучшее. Пока-пока.